ситуация, она уже достаточно хорошо распространилась. Мы видим, что больных с каждым днем все больше и больше. И учитывая то, что в России у нас такое классическое видовое случаев, по многим причинам, в том числе из-за того, что люди переносят в большинстве в своем микрон и разные его другие варианты, достаточно легко и не обращаются к врачу. В целом можно ожидать, что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 до 3,9 Вакцинация – это единственный способ защитить себя и свое окружение. Елизавета Никитина, Универньюс